Кто я я никто я не буду играть что он мне сам выбрал ты леса я понял я пылесос Това умная укажите вариант записи римской цифры ну, это, вот это а... ну, это. наверное хив хив что мы угадали ой это не я робот а и мы я. угадали нет а, -а, а я ботинок Алло. Да, мы угадали? Ну, мы уже умные, а конечно да. угадали. Медии, Ну Это иглокожие, понятно и так. Че, не вообще-то? Кто стал президентом? Ке у кого? Беларуси? Это че, С Китай? С С С Сирон, поздяк. О, за нас Николай какой-то играет. Николай, Николай, Коля. Заяц, ой, Заяц же топой. А я умный. В каком слове идет речь в одной сотой песенке? Что? одной детской песенке у розоп А, детской. Что? хорошая наверное, я? Ой. Ком. Я что, проиграл? Да, ты проиграл, халох! <смех> Какой я умный, я ору. <смех> Какой ты легкий все-таки? Ну, ты чё? А? На что наносит на стену. Нет, тут хайлайтер. Стены. Что? Деревья, наверное. Что? А, хейтеров на стену. А, мы опять О, правильно ответили. Что молодцы? ты играешь легкая? Тут проиграть так невозможно. А что вот это такое? Выбери землю. А как? Что это я делаю? А как? Почему я такой смешной? Потому что ты умный, Андрей. Мэри Поппинс. Звучит как папа. Это горничная. Ну вот вообще. Опять правильно. Легкая. Ты понял, да? Мэри Поппинс. Сколько духов фигурирует. Дикий дух. Слово слова Дикий Один. Вороны умные, они на голову срут. Какой по счету конкурсы ты? Мисс Мира? А, типа Фера Мира. Ферамир в США. 2016-м. Ну, ясно, что в 2017-м тогда. Или что спрашивает? Ну, а про врач. Ну, Ферамир же Чего? один, получается, один. Пока полный а, свет минут, до В солнца. смысле, а солнце доходит до Земли. Солнце одно. Я не... Одно солнце, да? Хорошо. Солнце одно, получается. Он говорит, что 120 солнце. Ты опять проиграл, понимаю. Андрей. 0. Номер статьи. РФ. К, у. А, это типа У. А, К это у". две буквы. Ку две буквы. А, две буквы, да? Да. Хорошо. Что это? В смысле, две же был. Бу... А, четыре у К, Р и Ф. На, На гребне, гребне волне с, с Патриком. Патриком. А -а -а -а, Патрик! <laughs> В каком году? Ну, ну левом. Левом. Николай какой-то легкий человек. Зачем он вообще зашел в эту игру? Государство наблюдать. Белые ночи. Понял, да, типа не белые, они черные, понял? Ночи это множественное поэтому два. все то это третья роут. В каком веке? Каком веки? Никелянджело черепашки понял, да? Копело. Копело! Во втором. А что? Что такое веки? Это типа. Наверное, в 999 году. Алло, веки это на глазах? Нет, это год такой. Это год. века это год. А он проиграл опять. Смотри. В каком веке России появился настольный пенис? Ой. что? Сколько? Нуйкин к. Что? нормальный Нуе ну, эй, ну, короче, два. К, к, а что такое? О. Он сам за меня ответил. Я, а, я, я, я выиграл! А я выиграл! Я выиграл! Я не ответил и выиграл, прикинь! Биту? Нас сейчас бить будут? Не надо нам бить. Не надо. У нас и так, блин, в садике издеваются. Что? Египет я только знаю, только Египет. Египет, Египет да, там же этот. Как его? Выбери землю. А может свою выбери выбрать? Выбери свою, да. Че? Ну Я выбери выбрал... уже землю, глупый. Я, вы... Я свою же выбрал. По мотивам про Это читер, значит, это читер. Снежная. Андрей. К нам читер зашел. Там смысл. Что? Э, К нам... ответил. К нам читер зашел. Как его отсюда во? Смотри, справа сверху чат есть. Читер тупой, выйди! Что у... выбрать? Я Рох. ничего не выб... я не знаю. Уйди. Какого цвета телефонные утки в Англии? Жёлтые. Утки они желтые. Да! Так, я опять свою выбираю. Вот и себя нажимаю. Чего э, это читер не выходит? У меня, у меня чужой, выбор. А меня... Выбери меня, выбери. Какой из этих хоккейных? Чилибляминска. Что это? Трактор! Тут трактор есть! Помнишь, мы в детстве на таких гоняли? О, ты проиграл. Согласна. легендам, какого правителя воспитал Жужун Мирнин? Король Артур, это из этого аниме, как его? Этих. Каких? Грехов. Каких? Греков. И сколько их там? А, точно. Семь смертных греков. Что? Женщины, я против женщин. Что? Я Кто... выиграл? Кто да. Так... Кто такие женщины? Вот ну, мы вроде, нас так называют. В Москве, тут Москва есть, помнишь? Москва? В Москве, точно. Давай, напади а, на меня. Видишь, там башенка синяя. Что О, это? Давай. Напади на башенку синюю. Что? Кто из богов? боков? Бог. Боков был. Бог. О, сон. Аид. Аид это Майнкрафтер. Аид, смотри. Какой остров расположен у восточного берега Африки? Это этот. Это... Это, Мадагаскар, это... смотри, Мадагаскар. Макатаскар. Ну, это, извини. Где... это где лев? О. В каком году он выпущен? О, я это этот? Ява, Ява. Ява. Яша, это моя мань... это, это три буквы. А Яша? Три буквы, Ты значит. Не... Яша. О, я выиграл. Он проиграл. Какой Что из этих это? Альбомов принадлежит группе не... Не рваная. А, рвана, рвана. Рван. Какой буквой обозначается? обозначается Объем. О, объем это О. О. А, Я, о, о а, вот а, вер, о, третья, третья, третья, о. на, похоже. О, легко. это Аку акула, акула, акула. Это, это вон, это акула, акула, это африканский овощ. В каком году, ты <свят> а... пессимист? Пессимист? <свят> Раппелету <Рафаэль свят> <и> черепашкой нельзя. <ninja. свят> третьем он, в он третий. Именем этой царицы. Именем. Царицы называют молочную Тамара, Тамара, помнишь, у нас в магазине работает такая? Да, да, да. Все время с нами. Да-да-да. Гелим-гелем, гелем на малике. Слышал песню, да? Да. Страмы распространенные. Языках мира. А, класный, типа. вот и выиграл. Я я бы ответил. Год смерти. Папае, приседская. Май... Ты видишь Майя, пчелка мая ты с ума сошел? А... Она чем умерла? А как так? Я не верю. 0 она 0 умерла, она не умерла. Да. О, игра кончена. Я победил. с Смотри, он первый, он проиграл. он проиграл. Видишь, да? А я проиграл. Он первый проиграл. Я второй проиграл. Ты третий. Почему? Лукашенко В каком году появилась жевательная Это резинка, да? Нерванная Вообще-то плеч ноги